Я не знаю как начинать данное видео доброе утро во-первых у нас пол 12 утра нам не сидится на попе ровно и немножечко небольшая предыстория вчера где-то я не знаю сколько было времени 6 полседьмого вечера мы такие хм, ночь плохая температура поехать с палаткой мы не можем давай поедем хотя бы на шашлыки Куда ехать на шашлыки? Ближе, чем 40 километров от города, мы не знаем. Нужно ехать по трассе. По трассе пока страшно. Опыта вождения у нас мало. Такие, а давай у просто. Это дело у у нас. нас, да, давай посмотрим. По карте, блин, где у нас есть просто вода. Нашли. Такие. О, ехать там 28 минут показывало. А погнали в 7 вечера, посмотрим, что это такое. если нам понравится, поедем завтра на шашлыки. Мы поехали приехали вчера домой в полдесятого нам вроде даже понравилось я камеры уже два раза об окно ударила да. именно поэтому сейчас мы собрали кучу шмоток естественно не без полного багажника мы туда едем не будем забывать да что это у вас патриот и багажник у нас полный мы едем до вечера сейчас а едем до бабушки, потому что Максюхины перчатки забыли там. Точнее, это не мы даже забыли, а она забыла нам выход отдать. Вот. И мы сейчас, короче, едем их забирать, потому что, мало ли, вдруг Макси вечером будет мерзнуть. Но мы, как всегда, предусмотрели, блин, все. И нас... куртку большую, И взяли папе. большую. взяли папину Максиму греться. И матрас насыпала. Да и матрасы прыгать ну короче как всегда у нас все плохо ожидаем и негативных комментариев что? какие мы не как у нас все плохо короче сейчас едем до бабушки едем без понятия что это за поселок что это вообще такое но примерно нас это 15 километров 14 поэтому гоним вот но погода у нас не очень. У нас где-то 14-15 градусов. А я это... кто спрашивал у нас, зачем нам такая большая машина, Его чуть попозже поймете. Ну, я сказала, что у нас багажник полный уже. Вот это Лешка Кошев за рулем. Едем. Короче, едем мы все такие по трассе, там не, ну как там пешеходка, но ну, то есть не светофора ничего там нет, мигает огонечки, идет тупорылая женщина с ребенком под руку вдоль трассы по обочине, то есть мы едем, ну я не знаю, ну 50 наверное, 40, вот, и она такая идет, идет, идет, и резко решает нам пойти с ребенком под колеса. Мы такие типа чего происходит вообще? Сейчас мы опять немножечко офигели. Да. Ну, короче, ездим, и пока сложновато, нам страшно, и очень да, много пилот, непонятных не знаю, ситуаций. Да. Ехали тоже что-то в центре города, там круговое движение, и чувак со второй полосы, то есть, ну, я не знаю, может, я неправильно объясняю, первая, вот, которая ближе по к внутреннему кругу, кольцу, по внутреннему кольцу, кольцу, которая едет, а решает резко перестроиться просто, не перестроиться, и выехать с кольца, и выехать с кольца. без поворотников, без всего. А мы заедем. болтала мы доехали до бабушки у нас кстати все такое зелененькое все красивенькое а пока я играла, мы тоже до так что -то. у нас возникла небольшая проблема нам почему-то навигатор не хочет прокладывать дорогу так как мы ехали вчера И это большая проблема потому что мы ну, не знаем как надо добираться но ну, сейчас будем пробовать То есть, примерно так как бы мы знаем куда ехать а вот как ориентироваться в поселке, чтобы выйти в воде. Он мне не хочет прокладывать дорогу. На световую, поверните направо. А еще мы вчера добирались 25 минут, а сейчас он показывает, что надо ехать час 25 минут. Что типа пробки. Будем смотреть. Да? Серьезная мордость. среда то очень то что? Пальцы в рот кто сует? прилично 13 километров пробка сзади гора машин здесь гора в даче какой-то блин пищи эх жизнь прекрасна наконец-то мы выехали из пробки и полтора часа мы в примерно ехали какой страх насчет светофора про которого я рассказывала ранее как нам вчера короче Чуть ли не под колеса бабища с ребенком прыгнула Вот, по-моему, это он и был Либо предыдущий, но они, в принципе, одинаковые То есть просто здесь мигает оранжевым Вот так вот идет женщина по обочине Мы подъезжаем уже к вот самой зебре И женщина нам прям под колес идет с ребенком Вот, я хотела ради этого Специально включила камеру, чтобы сказать А так мы вроде сейчас должны доехать 3,8 километра без пробки и развернуться и дам уже дальше дорога чисто по поселку и проблем я думаю никаких не будет поэтому самое самое страшное мы прошли выехали из дома мы примерно пол двенадцатого время пол второго в два где-то примерно регистратор регистратор навигатор показывает что мы приедем кстати по ценам на бензин 92 45 92 экстрим какой-то 46 95 49 вот. Это была заправка LPG, Ирбис. Так что едем. Ой, наконец-то выехали мы с трассы. Заехали в поселок. Это мало еле. Красивые, конечно, здесь домики. То, что они такие все одинаковые, одинакового дизайна. С этой стороны уже по домики. Ну Классно, красиво. Я бы здесь пожила. У них другой метр, они, они У них другой метр, они повыше. Пожалуйста, дорогу говори. 800 метров. Куда? Написано повернуть направо, но по навигатору налево. Водичка! Мы вообще на самом деле находимся еще. Вообще нам до места, докуда нам еще? Мы вчера где были? 2 километра. Но мы сегодня какой-то другой дорогой заехали. И здесь уже началась вода. Поэтому мы сейчас будем ехать вдоль вот этого всего. И если... вот туда по дороге, видишь? Дорога прямо через речку. Да, дорога прямо Дал через пойдем. речку. Нет. Поэтому мы сейчас будем ехать вдоль вот этой водной местности. И, может быть... Вообще там оно назад... Короче, не факт, что мы поедем туда, где мы были вчера. Если мы сейчас что-то здесь увидим красивое, мы где-то встанем. Думаю, снимать по дороге мы ничего не будем. как найдем мы... Только, только здесь вообще... Но ну, здесь, кстати, очень сильно и непонятно воняет травой, какой-то прям такой зеленью, кислой, тухлятиной, ну нет, нет не тухлятиной, просто Через 3, ну, 3, ,3 то, что цветет вода, Давайте короче. Вот. Но нас это никак не смущает. Нас просто в чем проблема? Из-за того, что передавали дождик, и в принципе не планируется хорошие погоды лучше, чем сегодня, мы взяли с собой кухню-палатку. Ну, с расчетом на то, что если дождь, как бы мы взяли, поставили, мы там сидим, если ветер нам все классно. Поэтому нам нужна большая поля, кстати. То есть просто тупо типа кинуть мангал у нас не получится. Вот. А еще мы заметили, здесь очень много рыбаков. Так что если кто-то есть из нашей области, кому-то очень интересно. Поселок Малая Ельня, и здесь куча-куча непонятных озер, речка Рахма. И что-то да. еще. Твою мать. Это просто показатель. Я не знаю, наверное, не, нет, там уже не видно. Это, ну, мы ехали. Меня, меня смотреть как на ну, дурака. Просто все сейчас. А я Бо... ну, мы вот так вот стояли. Ну мы вот так ехали. Ну вот так, вот так, точнее, да. У меня вся жизнь перед глазами. Зачем мы сюда поехали? Фу, ладно хоть не. Как тебе вот это место? Только Токдесни у меня? Конечно, он там сынок. А ты... хочешь, хожу, где другие? Лучше по проверенной дороге ехать, которую мы ехали. Больше мы не будем на это вестись, да? Причем это нам навигатор сюда показал ехать. Перенервничал? Да. Прямо вообще очканул. Многие на работе и кто-то из знакомых нас спрашивали, почему у нас машина в Рапторе. Вот примерно вот поэтому у нас машина в Рапторе. И кто-нибудь, кто из родственников, еще раз, <смех> захочет это спросить, посмотрите, пожалуйста, это видео, почему мы... Не... Как, как у меня бабушка говорит, надо было блестящую машину брать. Сколько сейчас торопин было бы? Вот, кто? и сейчас будет еще один момент. <смех> Просто здесь веток гора. То есть, ну, вроде бы это нормально, но будет. будет. Ну, вот, вот здесь сейчас будет. Поражающие еще Вот поэтому а, у нас разражающе. машина в Рапторе поэтому мы на УАЗе в принципе О, Поэтому мы не взяли ни Кирио Ни Рено Логан Который плюс-минус по той же стоимости Поэтому мы на УАЗе Народу очень много Некомфортно я себя чувствую Наш масштаб сегодняшнего приезда Короче, мы нашли себе вот такую яму Потому что ветер Но здесь мы спокойно влезем а, шоп. Шопли? Да. В Шопле? Где у платок? В машине вроде А в Курске нет? Ты куда? Поддержишь? Подержишь? Проверю. Давай Короче, сейчас мы вот здесь как-нибудь организуем есть Давай. Как-нибудь здесь организуем палатку нашу И будем делать мангальное место Ой у нас машина там стоит около воды. Леша решила ее переставить. И пока, короче, он как-нибудь ее попытается перегнать либо вот сюда, либо сюда. Тут, конечно, гора машин, гора народу, все рыбачит. Мы пытаемся с Максюхой выровнять нам яму, чтобы здесь все поставить. Ой! Ой! Страшно как! Смотри, что делает! а, -а, -а Боюсь! Страшно! Большая бибика! А блокируй прямо здесь! Всех. Максим тут что-то делает, копает. Ты копаешь? Да. Глаза закрывай, когда ветер потому что песок лаза закрывает. <laughs> все нормально. Папа, все, всех, от всех нас Нет. закрыл. Нет. Нормально. <laughs> Взял, закрыл нас от всех. Круто. Давай. Мне так стыдно и так не... так все, некрасиво. Ой, вы некрасиво, еще, еще, еще, еще, я чечню я еще не буду а еще у меня там рюкзак надо и лопатка да? найти красота мы предусмотрительные будет немножко криво коса камеру буду мы сейчас будем а прят... штаб, соняется, да, приезду заслуженный перекур натянула наконец-то эти прооралась. жена прооралась натянула я веревки эти А? царел твои слова ты что ты колышки говорю я натянул Копал я туда деревяшки всякую фигню потому что обычной колышки не буду держать mm -hmm. в песке эту палатку пришлось из изменить Сейчас раскладываем стол, надуваем матрас. А ты матрас надувает? Ну да. Максим, что делать? Он спать вообще здесь собрался. Ну он поспит заодно. Сейчас разложимся и все покажем. Я не Правильно? Нет. Нет? Стоять, Давай процесс с ним. А где жена работает? А то, -то, -то работает, с работают, видишь, работают. Максима безудержное веселье надо какой-нибудь найти. Пробки ему надоело в телефон играть, поэтому... Заодно протестируем сумку-холодильник. Мы положили туда 4... Там да, уже 63, наверное, прошло. Да? 4 аккумулятора холода. Да. Ну, я, я думаю, что не стукну. мы Тоже руки. А ты как его несешь? Ну, вот... А я думал туда поставить. Зачем? Не знаю. Интересно. Давай пока матрас буду надавать. А, Сейчас, я так, Сейчас не Максим нас обновится, меня. если без матраса. <свят> Нет, крутяк. -дам. Все, не хочу Ой. Максим там балуется Максим попросил накачать матрас Сейчас я покажу каким способом У нас нету насадки Но у нас есть Как он называется? Забыла Компрессор и мы, и мы, но у нас нет насадок, подходящих под матрас. Мы взяли трубку от кальяна, Леша ее держит, и он качает матрас. Вот. Лайфхак такой, если что. Большая бибика по сравнению с Лёшиным телом. капает. Дождик капает. Дождик капает. Ты просто играешь так? И ему так понравилось в палатке беситься <связывается> <связывается> <связывается> <связывается> <связывается> Здесь что прикольно, здесь выходы с этой стороны, с той стороны многолок, но он один открывает, через другой залегает, через этот возвращается. что ты слушаешь там? Я рассказываю просто. Я сейчас так, <смех> Папа там качает, мы когда-нибудь сегодня будем вообще мясо жарить. <смех> Кстати, мы с собой взяли, ну, во-первых, это первый, ну, какие-то мы сегодня загружены, такие замученные, не знаю, очень такая большая ответственность у нас была первый раз поехать, потому что это первый наш такой пикник, на своей машине что мы куда-то поехали обычно мы либо на такси куда-то едем либо нас кто-то возил это прям такой наш первый полноценный пикник что мы куда-то на своей машине все криво то короче на своей машине сами первый раз куда-то поехали я рассказываю блин не дал заговорить че че две минуты. две минуты ну я Дай договорю! Вот. Это, короче, мы такие загруженные, потому что это наш такой первый раз. Все но есть какие-то косяки, минусы, что мы не предусмотрели. Также вот как насадки для э, накачки матраса, вообще для чего мы его взяли, потому что на нем Максим всегда скачет, валяется, прыгает, и поэтому мы всегда его с собой берем. Вот. Э, плюс с пробками, короче, у нас что-то не вышло, надо было объезжать, и мы знали дорогу, мы просто, опять же, об этом не подумали. Вот. и Время уже очень много, а мы еще даже не начинали мясо делать. И к чему это все начало? Блин, дождик пошел. Угу. А, мы взяли с собой очень много мяса. Мы взяли с собой пачку сосисок черкизовских. Это такие типа купатки, но очень маленькие, с чесноком там, по-моему, штук 10. Взяли пачку купат ассорти, там с разными вкусами, 8 штук, Это такие. Большие, широкие. И взяли килограмм мяса. Вот, поэтому сегодня будем... А, еще две пачки грибов. Из этого всего мы мясо замариновали дома, естественно, чтобы сейчас ну, не тратить на это время. А грибы нужно будет помыть и грибы замариновать. Вот. Так что все. Так что, ну, ну короче, мы немножечко загружены такие все буглы. Вот но так нормально все. Вот, капает дождь немножко. Вот. Не знаю, видно, не видно, но чуть-чуть. Капает. Но ничего страшного, нам сегодня обещали, именно поэтому мы с собой привезли вот это. Потому что если очень сильно польет, э, прятаться в машину бессмысленно мы лучше сядем там и будем там спокойно Балатку кушать. Можно а ты руку специально как в садике поднимаешь, чтобы говорить: мне так это угорает. Молодец, молодец. Он даже дома такой. Вот я знаю, знаю, говорю: Максим, можно без руки разговаривать вообще-то. Ну, я думаю, еще чуть-чуть, и мы сделаем. Раз. Два. Три. Ты снимаешь? No. Надо сделать помойку, у нас уже мусор начинает катиться. А вот это надо в машину. Так главное отряхнуть перед тем, как это засохнуть. Чувствую, как будто приехали на, на неделю ну, Так, там вроде ничего важного Даже в машину Свалка тут, конечно, несусветная Погоди Блин, давай пока сюда бросим Там такие тучи Надеюсь, у нас получится Как проверить, видят? А, а. Непонятно, где-то. А. что-то. Но там прям дождик идет. Не знаю, не будет видно, наверное, на камеру, но вон там прям видно, что дождь. Да, видишь, видишь, а. видишь, смотри, дождь. Да. Где? Там, на улице, Максим. <laughs> на Я улице. Точек поднимаем. Да. Мастер-класс, как... причем этот мангал, кстати, стоил до хрени льона. Ну, не прям дофига, но выше а, среднего. Это... Папа собрал мангал. Максюха уселся перекусывать. У него какой-то пафосный, классный, новый чудовский йогурт с печенюшками и белым шоколадом. И, и сердечками. Не знаю, и ищи место. Вилка, ем, очень Вилка ешь, это очень странно. Я тут немножко прибралась, потому что что-то покапывает. Ой, какая чайка была прекрасная. Папа там соорудил мангал. Подставил, нашел ему место. Ну ты чё, еще встань на него. Мы что покажем, что мы с собой привезли кусям быть? Держи. Нет, надо это. Прикольно. Максим, ешь, пожалуйста? Дам... Нюхай, нюхай, нюхай, нюхай быстрее А маму не е... Нет, сам Прям... да. таким Сухой. Это помимо это Максим... Максим, еще так, еще. может быть, можешь отойти просто Мне просто не видно Так, я думаю, делай это Короче, лаваш, колбаски Это там потом Огурцы надо будет сейчас нарезать Но это пока Леша будет жарить, я думаю, я нарезу Леша захотел сыру Опаты. ты! Заходите! Помидоры. Куда так много, не знаю. Грибы сейчас надо будет мучиться мыть и делать. Наш соус. На бодяжины дома. Не протик даже. Самое главное, самое ценное. Запахи-то... Это Esta... traversstand... вообще Через все пахнет. У меня же сразу слюнное отделение. Here, еще пачка. Не, ну они, конечно, жиденькие, но они единые, трогать неприятно. Ну засунь руку сюда. Не, да. Холодно. Ну, да, холодно прям еще и любят. Холодно, а холодно, холодно, холодно. Холодно, ну ничего. Рядом с тобой весь горячо. Нам горячо. Так, это папа носи в салон. На плечо не а что Да зачем? Утаскиваю же. Мы... Люди пожарили шашлыки, с которыми мы вместе приехали. Они уже ушли, а мы даже не начали. Да? <связывая> Умно. Вот, на... <связывая> тихо, тихо, тихо. тихо. я понюхаю? Нюхай. И... Нюхай, нюхай. А, как вкусно пахнет. Вот так вот. Прекрасно Пока угли разгораются Я помогу Александру Владимировне Вот сейчас уже мне начинает Нравиться то, что здесь вообще происходит Вот когда тот самый процесс Когда ставишься, то-то все сумато -то суматоха Вот Сейчас нормально Сюда Нет, пока? А, грибочек у нас по традиции упал в кусок. А что рот открыл? Грибочек хочет? Нет, чипсы, но умер все. Помыто? Можем попробовать? Да. Блин, Максим, ты лезешь прямо об Такие вкусные помидоры сладкие. Серьезно? Да, очень классно. Больше помыть что ли? Мне кажется, да. Они вообще офигенные. Аккуратно, там у меня полторашка как-то сейчас есть. Тогда... Фирма, если что, вот. Конферта. Mm, Конфетта. Видишь что у нас грибы? Грибы вообще. Мы сейчас... забыли чеснока. Да, мы забыли все. Соль, соль, перец. у меня есть. Есть? У меня есть только соль в том смысле. Соль, майонез. Соль. случилось? <смех> Пластиком нажимали. Проблема в том, что он дальше из-за того, что широкий, он не дает резать. Блин, <смех> пойду поищу, может, может найду. Да ладно, в походных условиях и так себе. <смех> да ладно, ну что, не вкусный будет. Фу. так время, наверное, я думаю, ты время скажешь, настоящее. А время настоящее, да? Четыре. Прекрасно. Я говорю, мы минимум до Эй-эй, Я тебя вижу. Поймался. Попался. Попался. Так тут не сильно не бегает, этот, сыро. Так не надо делать. Я об этом знала, но я об этом не сильно думала, что не надо было перед палаткой мочить. Мясо ледяное. Это очень хорошо. Значит, Это х... очень холодное насажив. Значит, холодильник работает. Пахнет как прям сумасшествие какое-то. Мы переживали, что у нас будет сын делать. Он просто рюкзак кидает. Что, холодно, реально? Конечно. Здесь серьезно, очень холодно. Прогадали мы с соусами. Ой. Почему прогадали? Ну, то, что нет объясни... Знаешь, чем мы могли, конечно, мы могли забить на наш соус вкусный с укропом, в котором есть, мы могли в нем грибы замешать. Да, ну, нет. А нам с чем мясо есть? С майонезом. Ну, нет, интересно. Ну, и как раз им надо сейчас постоять, пока Это как все... как раз-таки там... напоминание о море, какой соус там дух? просто лежит в песке. Аккуратно там могут быть стекляшки и ветки. Я зафляю, я пошлю, я ну и все, сейчас они будут стоять. стоят. Пойдем, я руки тебе чуть-чуть сполосну и потом влажный сахар. Давай. Только стульчик, ладно, не Прекрасно. Тебе водички, наверное, надо, да, принести на всякий случай. Только тут не нравится мне. красота <свист> Я пошла делать. У меня по куда-нибудь водички. У нас нет никакой маленькой этой. А, давай стаканчик налей. Водить водички. Не Максим там. Веселье безудержное у Максима. Сидим, ждем. Главное, чтобы жар был не слишком сильный, потому что будет пипец. Ну здесь вообще пипец печет. Папа, ай, папа. А, а, -а, а что такое? Садька? сейчас будет запах? Уже. Да? Я не чувствую. Томатный сок. У тебя брови в пепле. Вкусно? А чё окнемуся? Чем? Пустыми стаканами Уже да. попили все. Давай я налью. Красота. Хрюшка. этого прям Вау. этот соус вытекает <текает> подвинем пока шашландос жарится александр владимировна решил уже бахнуть купаться и молчит, ведь, а? Красоту, а я сейчас и позвала. красоту такую выкладывает. А еще вот эти по бокам разжжу. Они же тоньше и меньше жареные. Эти типа в середине. Скажите. Черкизово. Я Саш... говорила. что они прям очень сильно нравятся. На сковородке вообще. На костре мы их ни разу не пробовали, но сейчас попробуем. Я думаю, не хуже. Просто купаты, если дома делать, с ними очень геморройно, чтобы они не сохлись. Либо их очень долго. А вот эти это вообще прекрасно. Прямо из этого соуса вытекает. Из этих тоже вытекает. Там костер горит. Мясо горит. Мясо не горит. Пригорает. Как тебе? Красиво. Здесь тоже, скажем, да, что это наш самый любимый вид отдыха? Да. Да. И биби -кошно. Нет, на машине машина вообще прикольно. Ну, не никого... так, как мы сегодня ехали. Да, никого не напрягаешь. Взяли, поехали. Вчера даже сюда стартанули. Рассказывала? Ну, ладно, хоть сейчас ветер будет успокоился. Ты бред, бред, мы хотели бред. вон там стоять. Да. Вот, вот там вот стоять. Красивный ветер там. Давай схожу, покажу учу. А, ну я хочу в тарелку чипся. Вот что значит иметь детенышки вместе с собой. Тарелку. Кто вообще нас на канале в первый раз и не в курсе наших ну, вот этих раз вот. не на, на, и... на я то с нами в первый раз аккуратно не кидай пожалуйста то в принципе нам очень нравится отдых с палатками всякая подобная штука у нас сейчас 3 мая и в принципе где-то летом наверное в конце июня мы поедем дней на 10 с палаткой с максюхой на волгу Загорать, купаться, снимать классный видос Не хочу туда идти, там люди Там лодочку отпускают Но у нас там куча водички и всего красивого А мы со стороны выглядим вот так Ну красиво же Там болото <смех> Да, папа? Даже не повернулся Покажи палец вверх Может на обложку поставишь Вот она такая любовь Давай, вставай Ну <свист> что? <свист> Давай, погнали Батл Не Не Давай Тебя ждать, да? Давай, погнали <свист> Ты же танцевать хотел <свист> Давай <свист> Засранец <свист> Давай, танцуй, маме, показывай Свои навыки Ты <смех> костер мужики блин оба Иди ко мне. а с мамой он хороший да вот смотри пока он, аж блестит Жирный наверное потому что танцы маме там прям копать копать А он точно не все еще улыбнись нам что ли да что у меня вот эти вот штучки вкусно пахнут под носом. Так, говнонож. Говнонож? Говнонож. выглядит почти как настоящий. Вот как пахнет... Да я думаю, что все уже. Ну, ну, покажи их вообще, как выходит, бы да. Да белый, белый, все надо вынимать. Я тебя спросила, нож есть? Был? Я так умею, как папа. Крутой. А в смысле нет ничего металлического? Зачем тебе металлическое? Ну, снимать не просто. Ага, ну, соболезную. Цена как тебе? Природа. А я сейчас возьму фольгу и ей все накрою сверху, чтобы оно не оставало Да? А поедем очень ночью, когда, когда будет тишина ночи, поедем. Когда будет тишина ночи, поедем. Когда ты издеваешься? Пластинка заела. Все, все. А когда будет съездить за ночь, Мы поедем на море. Нет. Съездить <соединяем> <соединяем> за ночь. Как вспомнил, какой Максим вкусный йогурт, ел аж самой такой же захотелось. Ты съем, мой, а <соединяем> Жук какой-то недовольный. Знаешь, как пахнет? Знаю. С <свят> жар. <свят> <свят> что какой задумчивый? Нюхуя. Он через. Посмотри, как задумался он. Че как баб ту и все жру. <свят> Знаешь, что нравится? Я чувствую, когда мне волосы по лицу попадают, и они воняют костром запах да это парфюм парфюм какая вот эти быстрее надо снимать Видишь? ну конечно мне кажется можно было бы угольки под угольки угольков подкинуть нет сначала надо те снять будет а просто потом нам еще на грибочки ведь надо хватит по-любому мне так нравится мы в такой яме и нас типа почти нигде не видно мы тут еще машины открылись закрылись то здесь как бы вообще проезд был был, <смех> был. <смех> <смех> <смех> Еще всего лишь грибы пожарить. <смех> грибы быстро. <смех> ну если жара есть. Поэтому я и говорила сейчас только что об этом без камеры, нужен мангал длинча, на котором можно одновременно, допустим, и шашлык, и сосиски, к примеру, чем это жарить все по очереди. Кого тебе жалко? Да, да, да. да. За он, да какой? А почему у меня лицо черное? Я пальцем вот провела и какая то Я черная? Ты просто такой же, поэтому не видишь ничего. А кажется либо вот эти вот три не местные вообще? Вот эти вот местные? А, вот а, эти... а ты в курсе, что они все разные? Серьезно? Это. Блин, мы позарет. Чего? Не в лесу, не ари да. Короче, это называется купатное ассорти Смотри, вот эти три, вот эти две Они по две три. штучки две. Каждого вкуса по две штуки что туда не сходит, что Там четыре вкуса по две штуки Там две с травой, два с чесноком Два с сыром И две еще какие-то Это а купатное ассорти Еще а, а, я только я сейчас узнала об этом? Потому что эти стояли на скидке, а обычные с чесноком стояли не на скидке. Раньше у них 70 рублей. Я думаю, да и в жопу. Сейчас. -эм Сейчас в помойку залезу. Зачем? <laughs> Буду бомжом. Да. Буду бомжом. Ассортия купатная. Три. А, нет, угадал. Три вида. Я тебе одних больше. Когда-нибудь она научится открывать. Пусть... Двери. Ну все правильно. Двумя руками. Здесь надо надо вить пальчиком и открывать. Я ж тупая, я же ты так не умею делать. Мне просил не Мне дымная пальца <свят> сидела. Там просто не закрыла. вот, да, кстати, ее рост. Удобно? <свят> <свят> <свят> У нас бабушка, кстати, еле залезла сюда. Да, завалили. У нас Максим здесь полный рост стоит. Да. И он, он этот, садится на подлокотник. Ему хватает места. Сратая куртка. Я в ней проходила целых пару месяцев. Мне, кстати, можно было бы, вот мы все каждый раз заикаемся, нужен ли нам коптер. Здесь можно было бы красиво, на коптер попускать. <плес> Первый раз я по этому Ты что, орешь? Киса. как еще сильнее измудриться да не у нас конечно формат наших видосов вообще не аля улю к, к коптеру и они вообще никак не а. но типа вот здесь я по-моему они х... а, ты не особо показала потому что там люди лодку ставят и я не полезу туда вот но там такие типа заводи такая прямо речка озера ветки куча всякого вот этот он серед в кустах когда-нибудь мы к этому придем. Но смысл? Когда у тебя разговорные вот такие вот видосы, а, смотрите, мясо, мясо, мясо. И тут красивая картинка 4К на коптере, это вообще сюда не вяжется немножко. А теперь минутка красоты, посмотри ты. Можно минутку красоты поверх его разговора ставить. Нет, так неинтересно. Вот смотрите, как, в какое место мы приехали. В этот момент ты показываешь. Я так рассказываю, второй. что лучше не показывать в этот момент что-то красивое. Вот поставили палатку. Оп. Не чисто вот так показали. А вот в да, нам мы же и так все медленно делаем. Давай еще все усложним. Будем еще час на коптере к этому добавим. Последний момент. Да. Попробуем нашу новую решетку. <звук> Сыпим? Давай. у меня едет. Куда? Куда-то. Только сок прям весь не выливай, как-нибудь. Давай, давай, давай, лей, лей, лей. Ой, Что а потом польем. Чтоб поджариться. А, ты вспомнил, да? кто так делал, так не получится. Ну все, дальше твоя задача. Она вся антипригарным покрытием, кстати. Была. Он прям скатывается. зря она в наборе была. Да не надо, не надо, не надо это вообще мы чисто решетку брали только на самом деле для шипиньонов я думаю конечно немного можно делать еще много чего но мы ее увидели у родственников мы такие а это сейчас есть вытеки нам тоже надо такую не прошло и года смотри как ужарились вообще ужарились конкретно тут две пачки ну полкилограмма короче сейчас нанесем миску и наконец садимся есть да. Есть. Так делать нельзя, но мы делаем. Все. Я думаю, минут через здесь мы его выберем и вернем он У угу. меня уже живот ручит. Потому скорее, есть. Стол, Стол малова нас. для нас. Но у нас есть еще одна. Столешница чисто для готовки. Кухня. Обзор вот здесь. Тут раз, два, три, Мне кажется, он будет есть инжаб. Столько вкуснятина с собой повезем домой. Есть уже. Да. Вот они супер. Приятного нам Только аппетита. Я не а я сам налил. Приятного аппетита. Да. Наконец-то. Как тебе грибочек, Максим? Ты не первый раз шампион в жизни ел. Угу. Давай, так сиди, потом мясо достану. Ты его жевал хотя бы или проглотил? Я ему самый маленький выбирала. Ну, тут понятно. там где-то бежит вон. Ой-ой, что Дай еще три бочки. решил задачу. Да, все-таки он настоящий... Не сильно... купать я не знаю, что ты Я не знаю, что ты делаешь. Я Работе, да, красава, <связи> классная мы команда, Пой. согласен. Что это было? <связи> Покупано? Ой. <связи> <связи> Ой. Леша что-то сыр оценил. Мам, какой-то винчи. Не знаю. сыр? Что и как Там пакетик о, должен и быть. Вся наша Есть еще один вот. профессиональный твердый сыр из подмосковской сыроварни Московной. Срок созревания шеф месяц. Золотая медаль в конкурсе лучший сыр России. Палермо. Палермо? Кто знает намек на что? Почему Балерий, меня так бил, смутила бил, эта надпись? Долга, чисто что, карман, Город вон, вон, а еще раз. Погнали, покажи, ловкачную... Еще Посмотрите. раз вслух медленный со воспоминаниями. А, эти так, грабители то Так, промежуточный этап уборки. Мангал сложили, мусор сложили, часть уже вещей. Сложили. Сумка кис, по-моему, в машине. На переднем сиденье. От мангала, от всех решеток, от всего. А в палатке что осталось? Сейчас разобраться с едой, ждуть матрас и сложить саму палатку. Максим пошел в машину. Ему тошно. Вот. Но складываемся мы достаточно быстрее. Да, чем раскладываемся. Подожди еще, а? что будет собой самое вкусненькое. Убираемся мы тут такие. К нам пришли, блин. Ни хрена себе, волчара. Стремно как знал. Просто. Я аж убежала. Е-мое. Я тут пришла, у меня перцовка просто здесь рядом лежит. Что? Перцовка здесь рядом лежит, поэтому сюда и пришла. У меня аж слеза на глазу. А у меня нет. Она добрая. Если вас там машут, значит добрая собака. Очень классный аргумент. Мы почти все собрали. На самом деле это не так, уж что много у нас вещей Мама, я хочу на своем не песню включить Не знаю как Я спряталась в машину, потому что я ее боюсь Максим, не надо Да, Достанем. Достанем телефон Максим тут сам сидит, я тут сижу И вот тут вот это вот бешенство бегает Вот, <связь> Максим смешно, а я боюсь У нас есть подозрение, что мы будем ехать домой Максюха. Максим Я надеюсь. Просто надеюсь, что мы не будем ехать полтора-два часа. А что, все, что ли? Покажи багажник. Как-то так. Угу. Да, Я ладно? Короче, время без 15.8. Мы собрались. После нас чистота, красота порядок. Как это было. Все собрали. Помойку тут у меня. Рядом с бабушкиной едой. Сейчас найдем ближайшую помойку. Вытянем. Собака! Максим хочет забрать эту собаку домой, естественно. Он нам, нам тихо нас сожрет или крыс сожрет. Максим, сейчас включим навигатор. Будем надеяться, что будем ехать без пробок. И едем сейчас до папушки. Да. Да нормально скатались? Нормально. Можно даже лайк поставить и комментарий написать, кстати, да.